Моя мама была на всех моих спортивных мероприятиях, допустим, я играл в футбол, моя мать была бы в стороне если игра на поле пойдет в одну сторону, моя мама начнет как Майк, покажи им, покажи им, и я бы сказал, о, черт возьми. После, когда я общался с другими парнями, они бы спросили, Марк, это твоя мать. Я бы сказал, нет, я никогда не видел ее раньше в моей жизни. Видишь, величайший подарок, моя мать что дала мне? Она верила в меня, когда я передозировался наркотиками в трех случаях, когда я должен был умереть. Но я считаю, что меня держали здесь по какой-то причине. Покажи мне своих друзей, я покажу тебе твое будущее. Откуда я мог это знать? Я тусовался с неудачниками, и я стал самым большим неудачником из всех, потому что я отказался от всего, о чем мечтал как маленький мальчик из-за того, кем я решил окружить себя. Мои друзья водили меня дома около в 2, 3, 4 часа утра. Мы были пьяными и под кайфом смеясь в машине. Мы останавливались перед моим домом, и они говорили, «Марк, Марк, включен свет». Я сказал, «Боже мой, моя мама встала. Видишь ли, моя мама не пойдет спать, пока не узнает, что ее сын все еще живой». Я входил, она говорила, «Привет, Марк, как прошла ночь?» Я сказал, «Хорошо, мама, я устал. Я просто пойду спать». Она идет, «Марк, я тебя не видела днем и всю ночь. Могу я поговорить с тобой?» Я говорю, «Просто оставь меня одного. Вы меня раздражаете». Я захлопнул дверь своей спальни, тому, кто верил в меня. Я был в кругосветном туре, когда мы боролись за границей в Японии. После Барциовского поединка я поднялся наверх в свой гостиничный номер и заснул. В три часа ночи в мою дверь постучали. Я встал с постели и посмотрел в окно безопасности, и я увидел, что это был японец промотор Я открыл дверь, и он сказал, Марк, тебе нужно позвонить домой. Произошла чрезвычайная ситуация. Я позвонил в отеле, перезвонил в Соединенные Штаты. И я говорю, эй, что происходит? Он сказал, Марк, я не знаю, как тебе это сказать. Я сказал, просто скажи мне, что случилось. Я почти начал плакать, и они говорят. Марк, я не могу тебе сказать Я сказал, просто скажи это Они сказали, Марк, твоя мать умерла Я просто бросил телефон Я выбежал из своего гостиничного номера Я зашел в лифт, и когда двери открылись, я просто сбежал на улицу Там не было машин, не было людей В три часа ночи, и я дошел до середины улицы в Хиросиме, Япония И я помню, как смотрел вверх и просто говорил Мама, мне очень жаль Я прилетел за ней домой в похороны, и я так нервничал, чтобы подойти к ее гробу, поэтому просто встал сзади. Я смотрел издалека, думая про себя. «Мама, пожалуйста, проснись. Пожалуйста, вставай». И тогда я, наконец, набрался смелости идти к ней. И когда я подошел ближе, я впервые увидел свою маму. Я имею в виду, она была такой красивой. Она была белой. То есть, она была похожа на ангела. А я просто встал над ней и сказал «Мама, ты мой герой». Все. Я есть и все, чему я надеюсь, было благодаря тебе. Ты так меня любила, ты дала мне жизнь. Ты единственная, кто когда-либо верил в меня. Как я оплачу тебе, напившись, набравшись кайфа, сделавшись глупым, тусуясь с неудачниками. Для чего? Все, чего она когда-либо хотела, это поговорить со мной. Я бы хотел поговорить с тобой сейчас, мама. Я хотел бы, чтобы вы видели, что я делаю. Почему я не мог быть лучшим сыном? мы определяемся своим выбором, но если вы окружаете себя людьми, причастными к наркотикам, алкоголю и таблеткам, это тупик, я здесь не для того, чтобы проповедовать тебе, я здесь, чтобы сказать тебе, я прожил эту жизнь, это приводит к разбитым сердцам, разрушенным отношениям, сломанным мечтам и смерти, для чего, чтобы получить кайф, если у вас есть мать или отец, то когда пойдете домой, скажите им, как сильно вы их любите, Видите ли, вся моя жизнь была о том, как быть богатым и знаменитым. Я должен был стать миллионером. Я должен был выиграть гонку. Мне пришлось выиграть гонку за счет моего брака, моей семьи, моих друзей. Для чего? Чтобы быть совсем одиноким в мире. Я узнал, что действительно важно. И как драгоценен этот подарок жизни нашей семьи. И как быстро ее можно унести. Видите ли, теперь я больше живу во времени, я живу настоящим моментом. Видите ли, это не то, что твой карман, который имеет значение. На самом деле важно то, что у вас в сердце. Любовь. Любовь ⁇ это просто слово пока кто-нибудь не придет и не даст этот смысл, ты ты этот смысл